Это Мария. Только что ее заинтересовал один из туров, которые я продаю. Раньше, чтобы Мария купила что-то, я заваливал ее e неуместными звонками и вообще вел себя довольно навязчиво. С помощью крутых интернет-технологий он сам подталкивает Марию к покупке. Ну как там? Кажется, Мария заинтересовалась. Нужно больше крутых интернет-технологий. А теперь отправим ей наше лучшее спецпредложение. поставил мне задачу перезвонить Марии. Это значит, что она только что перешла по ссылке. Пожалуй, это действительно идеальный момент, чтобы напомнить о себе. Здравствуйте, Мария. Как дела с выбором тура? Могу ли я чем-то помочь? Да, кажется, я нашла то, что мне нужно, и хочу оформить заказ. Видите, к Марии никто не пристает, мне не надо совершать бесполезных действий, а наши продажи растут. It. It need to get a little closer if we can't see. What they